Вспомнить я не могу Что мы вчера бухали Но потом мы лежали Шесть часов на снегу Яблами на снегу Прям яблами снегу, яблами на снегу, ябломена снегу. С розово-синей рожей я уже не могу, кто мне теперь поможет свет возвратить еблу. Я сидел на кухне, кушал мюсли, Вдруг услышал шорох, где комод. Я подпрыгнул и вцепился в люстру, Оказалось, это был мой кот. Я сыкливый как никто, Я сыкливое говно, Я сыкливый, я не вру, Кто-то пухнет, я умру. Я взял пиявку, чтобы снять усталость. Тысячи чертей приложил на конечность. Канада, пульс. Меня лечит он, зеленоглазая сосни, о, -о, -о, -о. притормози, притормози. Разбух Артем, разбух Андрей, разбухла Люда Веслом хреначит по лицу паромщик людям Веслом бьет влево, а потом веслом бьет вправо Разбухших много собралось у переправы Быстро разгорел закат, и наступил рассвет, Ночь была чарующе душистой. Напоминал твой взгляд бешеного слона, Ты носился по корме так быстро. И тогда под шелест волн ты вскарабкался на борт, И показал всем классы квилебризма. Вспомни, капитан, как ты пил эспумизан И в каюте, как назло, не было бумажки Вспомни, капитан, как ты какал в океан И уплыла в туман грязная фуражка а -а -а -а -а -а -а -а. Снова замерло все до рассвета я без бабы вернулся домой. Только слышно, как в комнате где-то Одинокая бродит ладонь. Только слышно, как в комнате где-то Одинокая бродит ладонь.